Здравствуйте, Nordica FRR 80C. Такая жесткая зетитональная лыжина. Вот совершенно как так у нее. У меня очень они спорные ощущения от нее, потому что были режимы, в которых мне понравилось, как работает эта лыжа, а были режимы, в которых не понравилось. Но значит, чтобы быть конструктивным, а не просто там вот это вот там вот это. Uh, я могу сказать так, лыжа жесткая, требует работы на загрузку, то есть никакого фан-катания она не подразумевает, uh, у нее отличная хватка, она, как бы я бы сказал, так, переж... перерещенная, то есть она очень-очень-очень хватает контами, хорошо, очень держится, хорошо, даже за достаточно жесткий склон, по нему, если будет боковой проскарм, при загрузке это достаточно, я даже так... Ну, как бы, как обычно, дискомфортно, ды-ды-ды-ды-ды делает, вот, если отпускать ее, то, в общем, достаточно комфортно. нарезанном резаном она хороша, наверное, в среднем повороте. Средний поворот, средняя скорость, очень все хорошо, очень все контролируется стабильно. Но вот этот диапазон этого радиуса, он настолько какой-то вот тоненький, как только ты чуть-чуть за него уходишь в какую-то из сторон, то лыжа теряется совсем, она теряет стабильность, она начинает вот этой своей резкостью хвататься за склон, она начинает тебя пытаться как-то подсекать и загоняет себя обратно вот в вот этот ее радиус. То есть средние дуги они мне понравились в их радиусе, за ее пределами этого радиуса они как бы ну как-то совсем, вот как-то вообще, вот как-то совсем. По ощущениям это радиус где-то метров 16-15, хотя я не знаю, я не считал, но ногами где-то мне показалось так. А второе хорошо у них, это совсем такой классика стайл, очень короткий поворот с боковым проскальмом, с блокировкой на выходе. Ну за счет того, что они очень хваткие кантами, это, конечно, контроль скорости безумно хороший в коротком маневрировании. Но фан катания, катание в удовольствии. В них нет, они навязывают этот вот, какой-то проспортивный хардкор стайл такой. Но, к сожалению, наверное, я бы, если говорить о таком вот именно проспортивном катании, их бы не выбрал, потому что я бы тогда взял уже более, может, как какие-то серьезные лыжи там SL категории или там хотя бы в тот же радиус XT которые были бы, может быть, поэластичнее и позволяли бы э, кататься комфортнее в более динамичном, более большом ну, там, диапазоне э, стилистик вот, то есть, в общем, в целом лыжа хороша но вот этот вот э, диапазон хорошо он настолько узок, что я бы их, конечно, ни себе бы не хотел, ни вам не советовал все, хотя я думаю, что вы встретите много отзывов о них позитивных, потому что у них есть свой режим хорошо вот, ну, пойду, поменяю. Про них, я думаю, достаточно уже, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на канал, ставьте вот так, ходите на сайт. Пока.